Друзья, ну что ж, я некоторое время, так сказать, отдохнул. А, вот, куда-то мне пропала вебка почему-то. Я не знаю почему. Я только сейчас настраивал, было все в порядке. Это странно. Ну, короче, я зашел в игру, друзья, и смотрите, у нас на загрузочке Джирая, как ни странно. Это, конечно, интересненько. Очень даже интересненько. Так. Ох, Наруто, я уже по тебе успел заскучать. Пока отсутствовал, ну, наверное, мне придётся, пере... может быть, зайти или перена... что-то перенастроить. А, Почему-то не пропала вебка, ну, не знаю, не знаю, друзья, не знаю, с чем это может быть связано. Бывает, бывает такое вот, такая хрень. Блин, мне кажется, что с этим петухом, друзья, с, с этой курицей связана какая-то пасхалка. Вот, она прям туда-сюда что-то летает. Вот. Я вам обещал все типа, пройти, что я смогу, наверное. Ну, не забуду я проходить или нет. Ну, сейчас немножко хотя бы давайте побегаем. Вот. Насколько я помню, кануху я прошел всю. На очереди мне там. Короче, мне нужно выбежать отсюда, да? Как это показалось. А, я ж с девчоночками, да, бегаю. С девчоночками. Так. Ну, в принципе, я, наверное, друзья, буду вам показывать э эпизодами. О, смотрите, у этих опять задание появилось какое-то. Интересно. А, то есть я должен найти... Так, что-то мне 8. Что-то мне дали. Э -э... Найти, короче, эти, да. Жемчужины. Код. Ага, я нашел код. Бумага с кодом. Опа! А что такое? Зонадыш, зона тут стоит. Там сердечки горели, если вы обратили внимание, друзья. Так. О, посидел, поговорил с ними, прикольно. А, вот это был деликатес. А, она не поговорила, они покушали в этом заведении, которое сзади нас находится. Кулак показывает ему. Так, 200 реб получил я за это, интересно. За то, что поселился надо. И с Шизу... шизуна. Господи, когда что-то закончится уже. Все вроде. Дорова бессонницы какую-то получится. Надо доступен новый тип поддержки, ага. ага. Так, забегай уже, я мое это заведение. Но тут ничего нового не скажут? Да нет. А, ничего не доступно из листа заказов, к сожалению. Тут тоже ничего не изменилось. Как мы видим... Камару аж здесь стоит. Ой, не Камару, тут Канахамару, блин, я путаю. Опа, а ты кто такой? Инфо, мерчант, мерчант, кто это такой вообще? Вы хотите что-то получить, какую-то информацию? Я так не понял вообще. Предположим, что да. Это одно и то же повторяется? А, да нет Я подумал, а что он Там был мост Тиньши Потом Хакага Мишин Смотрите а... ну, Короче, что-то меня как-то запутали Тут и чувак дает какие-то миссии, что ли? Я не пойму Давайте помолимся Опять же Так, ну давайте побегаем везде, посмотрим, что у нас где осталось, что изменилось, что не изменилось. Опа, опа, смотрите, как тут интересно. Сакура с заданием И с какой-то девочкой. Мидори ее зовут, интересное имя. Так. Матч с Сакурой, что ли? Или что это? Ну, пом помочь. По а, идее. Что... А, нет, все-таки драка будет, да. Избить Сакру, друзья. Так, ну выбираем... Наверное, хинату я выберу Так. Поехали. Если что, у меня тренер включен. Вот. Чтобы быстро избивать, как говорится. Ого, количество использованных недюцу 2. Ну, бонус это не обязательная фифиня. А вот так вот. Ох ты. Иди сюда. Вот так вот. Так, а что там еще для бонуса? Так, э шоколад Чакры не пускайте ниже 40 вы чё, издеваетесь? Уже, уже опустилась сто раз Фидыщ Так Наруто! Ах! Рома! Так Да ё-моё Да, попал. Попала. Филищ. Так, теперь может добивать. Тентен. -тен. Ну что, ты, Тнтен? И народ получил. Вот так, все Чувство могут компенсировать разницу в силе, но. Ч, но? Не знаю. Ч но? Так. Все, выполнил. Хорошо. О, теперь у нас типа просто разные будут персонажи. Это прикольно. Прям с душу выполнены. Смотрите, друзья. То есть в каждой главе у нас был тот или иной персонаж, относящийся по смыслу к той или иной главе. А в конце игры у нас все, ну, то есть, все эти персонажи будут загрузки это потрясающие. То есть поочередно. Это круто. Это круто. Точнее, не поочередно, а разные просто. Что, еще раз что ли? Вот the fuck? Так, заправимся давайте. Мас высшего качества. Вот так вот. А, блин, на это не повлияло на На... Ина. Блин. Ну, еще раз тогда. Так. А, у... О, техники подмены. Ноу! No. Ноу, no, нет, я не хочу. Точнее, не то, что не хочу, я особо даже не смогу это сделать. Может быть, конечно, смог, но через боль и страдания в этой игре делается подмена, друзья. Сильный монстр, ужас, хинато, сильный монстр, друзья. Представляете, какой кошмар. Но видите, теперь Наруто в режиме отшельника. Прикольно. Прикольно. Так. Все, выполнено, не Сколько можно уже драться? Она интересный ребенок, Наруто говорит а, Интересный, нет, или, точнее, нет за счет что написано, не знаю Так, ну, тем не менее, мы квест завершили Окей Так, так, так, так, сейчас не должно быть видно, на кольцо ну да, наконец-то меня видно, друзья, всех еще раз приветствую Да, как приветствую, продолжаем просто 3000 рем мне какой-то наконечник и получил так здесь ну побег реально как бы скучновато возможно но это ж такое птица птица какаши что ли Ох, У него разве птицы были? У собаки. Какие птицы? О! А, я был не готов. Фак. Чёрт. Да кто мог подумать? Блин. А, он у нас снова, смотрите. Ну сейчас я. Теперь я готов, наверное. поймать уже птицу. Опа! Какое дурацкое взаимодействие, если честно. Что это? Что это было за анимация? Господи, вы это видели! Оп, он... Ну, блин, ну это вред. Руки сквозь птицы, конечно, это бред. Не ожидал я от народ такого как и оказался у этого чувака, э, на, у башни. Интересно. Четыре птицы. Да, получается, квест завершён. Квест какой-нибудь. По найти почту птиц. Они находятся в каждой территории. Поймать их всех. Uh, я завершил, получается, наверное, как бы квест по первой птице. Стоп, а что-то у него появилось? За... Опять же, что появился? О, боже, ты мой! Офигеть, активные птицы. Uh, птицы в ожидании. На, а это имя птицы, друзья, на, на, на... на... на... Таджиро какой то, на таджиров какой-то птица зовут так, поменять птицу, мест птицами, что, что это такое, боже мой, что они сделали, о мой гад, что это такое? Поставить режим ожидания. Опять обратно, типа, да? О боже. Ну, короче, их 5 надо. А их, типа, много. То есть на разных локациях. Это такой бред. Опять код какой-то я вот нашел. Бумага с кодом. Отлично. А, господи! Ого, смотрите, какая птица. А это, на Таджира прилетел, да, по идее? Ух ты! Какой красавец! Опа! Кобелек! Стоп! Или... А, нет, этот! У меня просто письмо светится, я понять не могу, где оно, куда оно пришло. Событие... Да нет. Вы, вы понимаете, друзья, или не понимаете? Пришло письмо, а как мне его прочесть? Может мне ему вот этому чуваку отдать? Да и господи. Так. Нет, я его не отдал. Я получил какую-то хрень. Это странно. Так плохо, когда не знаешь хорошо английский язык. Как ужасно. Так. Снижение. то пещера. Письмо. Письменное поручение нет события информация а -а -а. хм. список квестов док миссии разные а розык, точнее сай сакура так может коллекция. Да нет, коллекции нет, точно. Так как его прочесть, а? Да, прекрасно. Птицы, месседж 1, 2, 3, и далее. Да, влепили они игру в игру не так уж и мало, я вам скажу, друзья. Но я не знаю, как это прочесть письмо, мне это вымораживает. Кажется, кому-то может отнести его надо. Потому что здесь нету раздела. Что опять? этот чувак стоит? Mm -hmm. Понятно, что он вообще хочет. Так. Давайте, значит, побегаем еще пока... А, нет, это стоп, это я здесь был только что. Пока ночью ну, побегаем... Та, та та та та Так. Где чё? Надо что-то. А, это Коды нам вроде бы давал, да? Эбисо. Нет? Нет. Говорит, надо на тренировочное поле подойти. Ну понял. Ну понял. Так. Дети. От так, конечно, не получилось, но я пытался. Так, давайте сюда посмотрим, что тут у нас. Если тут что-то есть. Опять задание, что ли? А, нет, это тут стоит чувак. Ну, ладно, давайте я сбегаю, наверное, на тренировочное поле, опять же. Так, я снова на тренировочном поле. И, как мы видим, тут Эбису обучают Канахамару. Прикольно, слушайте. Так, мы, возможно, сейчас будем... За кого-то из них играть. Щоб драться. Посмотрим. А, да нет, квест завершен. Ну, супер. Еще не квест, копилочку. Супер. Супер. Супер. Просто супер. Ну, блин, письмом это мне напрягает, вообще напрягает жестко. Ой, господи, как же тебе прочесть! Карта шиноби если нет, точно господи, ну. А, проверить почту, смотрите, о. А, а, стоп, это куда я заходил? Список друзей. Я вообще бы подумать даже не мог, что туда надо заходить. А, проверить уровень дружбы, ага. И вот проверить почту. Так. Письмо Сакура, отправить ответ. Офигеть, GTA 4, друзья. Помните, там тоже можно было отправить ответ. Не знаю, такой не такой. Каждый ответ, наверное, формулирует под собой непосредственно симпатию. Но так как это на английском языке я ни хрена не понимаю вообще. Вот, на бум отправляю, к сожалению. Ты идиот! Прям. Саю. Моите шикамару и все подряд пишут тут вообще, офигеть. Господи, вы что, издеваетесь этим заниматься? Да. Количество, отправитель, тема Вот это прикол, вообще прикол, конечно Офигеть Кто мог подумать, друзья, что в конце В конце именно Непосредственно Наруто В конце игры будет вот такой вот Я вообще не ждал я думал, все, там парочку каких-то миссий, там эпизодов будет. Тут, блин, и письма, и не письма. Офигеть просто нужно. Так, осталось чуть-чуть. Все, да? Да, 13 человек было всего, кому я отправил. Надеюсь... Их количество не прибавится, отправленные смотрите, вкладка. Прикольно. Ну, все на этом? Да, фух. Так, просто на бум играю, реально. Я, конечно, люблю играть, само собой, без понимания того, что творится. Точнее, я понимаю, более-менее, но, ну, само собой, не до конца. Из-за происходящего на английском языке. Так, и снова у нас кукла тут. И снова Бой. Тут можно использовать, в принципе, быструю атаку, так сказать, провести, и Да? Ой, так, Лёшка. Да, я не готов, как всегда. Поехали! Поехали! Шаринган! Ох ты, блин! Получай от поддержки моей какой как каши сразу чидори это победа великой тентен я выиграла я выиграла на четко это мне нравится не знаю не бесит не бесит э, то что другие бесит тентен реально не нравится тентен друзья теперь сакура такая прям сексуальный, сексуальный такой образ но сексуальный, чем такой обычный образ как бы не теневой плюс еще две куклы блин эти куклы это что-то это ну, блин, это бред зачем такой бред было придумывать я не знаю мега ням я получил мега ням нямку мега нямку я получил так пороемся лапша энергии мельчонок сидит жаль что я не как-то ну как-то с ними взаимодействовать даже не могу еще раз проверим тренировочное поле. А, в принципе, я сейчас по другую сторону пойду, да. К лесу, к лесу смерти, если не ошибаюсь. Посмотрим, что в этой стороне нас ждет. Оп. Ага, проход тайный. Ну, на, на гору мибоку я само собой не попаду. Просто давайте пройдемся. Стоп! жабы. стоп Что, я попаду, что ли? Смотрите, тем жабы тут бегают. Офигеть, прикольно. Значит что рядом гора. Офигеть! Ага, смотрите. Я, я здесь не был, кажется. А, нет, был я за Саски тут когда играл, был-был. Только как бы... Ну, это странно. Я тогда помню, шел в убежище... Северное, кажется, убежище. Куда-то куда куда я шел. О, и жемчуг нашел. Свинки. Большое перо. Боже ты мой. Как много всего. Я тут почаще буду все находить, все брать. Потому что закачанную до игру до конца. Там, видите, листы всякие заказов. Ага, двери закрыты. То есть я тут не смогу никак зайти. Да, это серийное было убежище. Здесь мы этого Жигу-шигу, как его там зовут, находили. А, все. Мне что тут ловить, короче, да, получается. Да. Вода какая цветом, боже. Я прям до безумия захотел поплавать, реально. Потрясающе. Так, стоп, стоп, стоп. Даже здесь что-то есть. Что делать черному перцу на зеленом кусте, а, друзья? Вот скажите. Вот, Раскисные деньги, боже ты мой. Жабе масло. Хорошее жабе масло. Опа, змеюка. А, она не бросается ничего надо, да? А, не то. Гриб, паралич, взрывающийся гриб, гриб, грибы. Гриб, грибы. Так, опа, опять я нашел птичку. И у нас тут э куклы Шакамару и Асумы. Э Что? Что? Она улетела, а что мне надо было делать? Вот the fuck? А, я не понял. Я же ни, ни на что даже не нажимал. Что за... Что было сейчас за чушь, друзья, я не знаю. Может быть, как-то надо было что-то определенное сделать? Мне кажется, да. Так. Урубаем. Тренер сразу. а вот так Ресингун Зверь! Типу зверь. Я получил. Блин, этот вот uh, джирай, конечно, силуэт. Ох, супер. Кейс, сколько осталось нам боев с фейками, с этими. Опа! Видите, она убегает. А что мне делать? Я же делать даже ничего не могу, ну, как в принципе-то. Давайте заново сейчас забегу сюда и потом опять прийду. Да с... Куда ж ты? Наконец-то. Добежал. Знаете, странно, друзья. Убегаю я дольше, чем забегаю. Это странно. Да как тебе поймать-то? Дела. Это реально странно. Может, они как-то поочередно ловятся. Так, я ничего, ничего не, не могу сделать, кроме прыжка, в принципе -то. Uh, осторожно б... все. Может, а может быть сзади попробовать, друзья. Может быть сзади. Я что сзади тоже ловил. Mm. Так. Вот так вот да. Ах ты скотинка. Смотрите, поворачивается Она все, Она меня, короче, запалила и все, она теперь не отворачивается. А, пернулась. А, блин! Ну не знаю. Надо как-то успеть. Как успеть, я не знаю. Какой-то бред. Так, еще раз. Пробую. вид палит А! Мне это бесит. Короче, друзья, я не знаю, что делать с, этими, с этой птицей дурацкой, но может быть другую я. Мне другой получится поймать. Опа! Письмо. Ну, кого-то, кто кому я там написал. Какая здоровая птица, блин! Какой-то голый переросток. Офигеть! Э -э Смотрим. А, смотрите, ничьи... Ничего... А, ага, да! 26 писем! А, в принципе, от тех же, да? А... Стоп, а тут все, что ли? Странно как-то. Реально странно. Не знаю, мне, если честно, не очень как-то даже вот сейчас хочется прогасить эти доп. миссии, потому что... Они в то же время интересные, в то же время они такие нутные какие-то, не знаю, вот, вот, беготня. Хотя я, конечно, привык все проходить на процентов, друзья, но. Как-то вот эта часть Наруто, ну я не знаю, не особо к этому относится. О, Гара. Прикольно. Прикольно. Плюс сердечко. Так. Мато. Я тебе типа, опасаться нечего, в принципе, ну, как бы, что я там их обижу, все равно у меня, э, у всех сердечки есть, кроме песка, ну, есть деревень, деревень, песка, вот. Поэтому я на бум шлю ответы все. Так, все, да? Угу. Бежали дальше. Еще жемчуг нашел. Блин, по жемчугу. Сбор жемчуга и вот и куклы, это самая вообще задница какая-то, друзья. Это слишком очень долго как-то и, ну, и непросто найти весь этот жемчуг. Что здесь у нас? На этой огромной территории. Ничего! Ровным счетом ничего. Печаль, печаль, конечно, печаль. Ну, Жемчу зато нашел. Хотя бы что-то Так, стопай. Молиться я не собираюсь пока что. Так, ну и опять Жемчук. Нет, морковь. Ага, зайчук. Хорошо. Так, куда я не могу попасть. Это я к убежище Рачимару, кажется, подожди. Даже вошел да у него! Серьезно? Офигеть! Вот этого я не ожидал. Я не помню, на той стороне выход есть, я надеюсь, что есть. Надеюсь, я куда-то прибегу, куда надо. Ну, еще жемчуг. Видите, пока... Мы... Что-то делает собака какая-то. Странно, Во, какие-то коршуны. Мне писали, типа, кто-то, наверное, испугался, говорит, назад, типа, побежали, или что, я ничего не понял. Вообще игра, конечно, очень странная. Опа! А, Шуга его зовут, да, кажется. Будем драться сейчас против... О, два Против этих двух фейков, друзья. Так... Поехали. В принципе, показывать смысла не имеет никакого драку. Быстренько сделаем все. Даже Саски за Ну, за русский. Прикольно. Так, а здесь что? Не Неужто тупик? Вы хотите сказать? О, а, нет. Блин. Это трешачище просто. Господи, сколько же мне бежать, об, бежать обратно Как хорошо, вот в третьей части, насколько я помню, там были эти проводники Можно было быстро телепортироваться куда хочешь Это было офигенно круто, реально А здесь? О, боже Это жестоко Да, друзья, весь путь начинается аж от тренировочного, от тренировочного блин, поля Это жестко то есть вот один только пород ну, туда вот, на северное убежище, и все. Это жесть. Это реально жесть. Вот это путь я проделал, непонятно зачем. Ну, конечно, я бы находил кое-что полезное, да, но совсем мало. У вот беготня, конечно, я не знаю, нужна ли она вообще, в принципе. Я думал, записывать ее, не записывать, но немножко вот для ознакомления. Здесь табличка застояла. Я не видел, точнее видел ее, но как-то не знал, что к ней можно подойти было прочитать что-то. Так, ну давайте дальше посмотрим, пробежимся. В принципе, наверное, я не буду заморачиваться э, по нахождению всего прохождения. Хотя бы вот главный смысл, чтобы вы вместе со мной уловили. Так, еще одна птица. Ну, надеюсь, это поймается. Как ее вот фак ловить? Что надо этим птицам? Блин. Жесть какая-то. Я понять не мог реально. Срежение события обучения. Ну, не, непонятно. Это реально непонятно. Кто знает, кто ловил этих птиц, как их вот поймать? Не знаю. В кроме прыжках вводишь ничего не работает. Вот два клона еще. Давайте их побьем. Так, заправимся. Вот и все. Это было быстро, как всегда. Так, дальше. Не, вторая часть мне нравится, реально. Только вот проблема, конечно, с языком. Для русских людей-то! Вот, а все остальное норм. Оп. <свестит> так, что у нас здесь имеется? Это я куда побег? А вниз, получается. Как, как называть еще раз? Лес тихо движения. Тихий густой лес. Время от времени там шелестит трава. Блин, правда что ли? Ветер вы не изучали такого, что такое в школе, да? Так, о, сколько тут свитков и птица. Да, я мой. вот она. Ну, блин. Что им надо? Я не знаю, что им надо. Опа, дейдара, дара, друзья. Какой тут необычный так стоит. Один. Uh, да, всегда было по два фейка. А тут как-то один фейк, ну так необычно. Необычно. Дейдера. Или Дейдара. Кто как называет. Ну, Дейдера, конечно, звучит круче как-то. Мне больше нравится Дейдара. Ооо. Ина, цветочками его неплохо огрела. Так. Цепки новый титул. Так, смотрим дальше. Че почем у нас тут будет сейчас? Ага, птица опять же. Катина-то, а не птица. А, -а, -а. А, -а, а Да, жестко. Нагибает она нас, как говорится. Ну, бежим дальше, посмотрим, что у нас тут. Я очень хочу добежать до деревни песка, но я думал. Сначала туда отправиться, но как-то вот не получается, как видите. О, для ричаё вместе с Ассури, что ли, там? Прикольно. Прикольно. Так. Блин. Я не знаю. Я, я что-то не, не то делаю. А что я не то делаю, я не знаю. Там вроде бы ничего нет. Все-таки хочется, хочется добежать, знаете, это проверить, прям. Нет ничего. Так. Сразу и ку со сори, повалил. Рессинганом Наруто Вот так вот Так, получается мне сейчас обратно бежать Потому что здесь больше нечего ловить Мне снова письмо пришло, друзья Интересно От э, моих, наверное, так сказать, друзей Да Я отсюда выбрался В принципе, теперь, наверное, будет у меня там по пути Деревня Писка. Ну, конечно, птицы еще будут по пути, но я, кстати, лазил, гуглил, ну, быстренько так, но я не нашел инфы, к сожалению. Вот, потому что один, наверное, я такой, кто будет этих птиц собирать. Вот, конечно, можно заморочиться как-то, я не знаю, но... Ну, блин, обидно, конечно, обидно с этими птицами. Так, да, я пришел оттуда. Я почти выхода. Оп, сюда теперь. Это, получается у нас, так, смотрим. Тут я был, тут я был, везде я был. Да, это последний. Нет, стопа еще. Убежище Чиманов здесь, друзья. А это у нас был северный, за да, северный проход, северное убежище. Восток. Как может быть восточное убежище рядом с северным? Ну, я уже говорил об этом. Да, это полный просто бред. Получается, э, влево и вправо еще осталось. Интересно, а в деревню э, Дождя я смогу попасть или нет? Так, ну я отвечу сейчас быстренько всем своим друзьям, кто мне там накалякал, опять же. Итак, вот здесь я могу пойти направо и прямо, да? Ну давайте сначала, наверное, направо отправлюсь. Посмотрим, что нас ждет. Да, мост Тинши там. Тин-тинчи, точнее. Так, тут еще один проход. А, -а, -а, -а. а куда он? Он ведет в убежище учиха, получается. Интересно. Опа! Ха-ха! Двое мечников, друзья, вот это прикольно, вот это да, это прикольно, конечно. Да, друзья, кстати, и Тач тут даже изображен, видите. А, победил я их от Гара, кстати, я когда отвечал на письма, получил еще одно сердечко. Хорошо. Так. Блин, когда же я уже этот джемчук весь найду, а? Ужас. Да, отправиться в убежище учиха, Посмотрим, что нас тут ждет. Ух-ты. Ситочки, кристалл памяти. Мы же, когда играли за Саски, тут не бегали. Нам не дали такой возможности. Интересно. Почему это... А, почему мне не крутится камера? А, вот. Начала крутиться? Странно, странно. Почему-то она в одном месте зависает. Что у нас здесь в этих бочонках? Ну, в принципе, ничего основного, наверное, ничего такого серьезного. Черное золото, прекрасно вообще. Супер, кто его там мог оставить только? Брелок шиноби. Ковяжий язык, вот the fuck? Простые чернила. Опа, Ха, спрятали, гляньте. Запись битвы. Так, ну здесь тоже, тоже как ерунда, сто процентов. Видите, опять какое-то уведомление, да, пришло. Так, теперь обратно. Я побег, как говорится. Кстати, друзья, а вы гляньте, перед у учиха сият три ворона. А, обалдеть, Но ну, вы поняли, к чему это Потрясающе, с душой выполнена карта, вообще офигенно Ну то есть, означает, что, типа, вот рядом, типа, Итачи Это круто, это, это реально круто, это потрясающе Так, теперь сюда Так, мост тинчи, друзья. Ох, мать, честная, сколько здесь свитков. Вот это да. И смотрите, я мало отправиться, да. Я могу отправиться в деревню. Дождя! Этот чувак меня отведет туда. Ну, давайте отправимся по пути. Разбежим. Так, я с девушками. Полазим здесь, посмотрим, что тут у нас есть интересного или нет. КВП -на нету, но все-таки продолжается дождь, да? Странно. Это же было его как бы гендзюцу или Ниндзюцу, я не помню, как там правильно. Опа! Больно. По местам и друзья, Наруто побегает ух ты, ух ты. Кстати, какие-то люди появились здесь Вроде бы не было В этих складах ну, Смысла нету, да, вот так вот проверять Оборачиваться Получается Просто бежать и все Я проверяю вдруг что вдруг что-нибудь пущу вроде бы все так и арена первая арена где сражался котик джирая с пейном блин и потом обратно чапать да, путь я... Ой, тут жемчуг, Блин, повсюду тут жемчуг, Просто по всей карте. Ну это коммон, это дебилизм. Перебор. Запись двух битв. Как Джарай Сан дрался с величайшим врагом Канохи, Пейном. А, и все. То есть на последнюю, кажется, платформу разрушенную, где Джарай дрался, мы с вами попасть не можем, это тупик, все. Вот, в принципе всю деревню дождя мы с вами посмотрите, убийщи бога, почему-то бог пишется с большой буквы, они там вымораживает, имеется в виду, что это не настоящий бог, вот, вот так вот. Ну, в религиозной практике конечно, правильно писать настоящего, как говорится, бога большой, вот. но не человека же, е мое просто обычного так почитать так, ну, мне придется возвращаться на, на мост Тинчи, потому что здесь усе. А, почему он не может перепрыгнуть, так, я снова здесь продолжаем бежать и опять птица гребаная сидит которую я не смогу поймать, сто процентов беленькая птица а вот в этим этим я почему-то не, не могу помолиться потому что они немножко другие блин Ах! я уже все кнопки перенажимал что можно было возле этих птиц реально на своем геймпаде Так, мы бежим прямиком, насколько я помню. Опа, кубеющий Рачимару. Здесь у нас задание от кого-то чувака. Опа, киба, шина. Вот так. A... Мы будем с ними сражаться? Это странно. Ну, ладно. Я быстренько сейчас это сделаю. Блин, сражались они, если честно, друзья, очень сильно. Вот, ну... Как бы... Я просто подождал, посмотрел, а потом уже, в принципе, врубил тренер. Вот так вот. Прям какое-то такое сложное было задание. На самом высоком уровне сложности, походу, они сражались против меня. На этом квесте, я надеюсь, выполнен. Нет, Зачем? Меня вернули в деревню! Чуть-чуть а -а -а -а -а -а. чакры, получил нахрен, нам не была нужна. О, вы честь. Господи! Ну, зато квест завершит, да. Ооо, ты жестко. Нафиг, нафиг, нафиг, блин, опять письма. Сколько ж можно? Еще ждать, пока эта птица улетит. А -а -а. Так. О, я нашел, получается, 30... 30 джемчужин, да, я нашел? Опа. Сюда нас телепортировали. Да. Прекрасно. Мне, полу... Мне дали веточку за то, что я выполнил задание. Замечательно просто, друзья. Замечательно. Офигенно. Ура! 30 жемчужин. Все, наконец-то. Карта Шиноби 97. Новая карта... До битвы, что ли? Ух ты. Уика, достижение прикольно. Тон-тон. Это что такое? Титул. Странно, конечно. Ну, прикольно вот таким вот Макаром мы выполнили, есть это долгое очень задание. Я в принципе даже рад, друзья. Смотрите, мелодия нарисованная, ну как бы знаете, знак мелодии. О, а куда делся этот чувак, который был э, раздавал персонажей здесь, друзья? Я хотел бы поменять персонажей. Так. Ага, вот. Третиционер пропал теперь. Э -э, Кассена, история, список воспоминаний, создать персонажа Так. Э -э -э -э, сейчас это даже не знаю, кого выбрать. Да, но ну, пускай будут те, кто будет. Уже, в принципе. Может быть, сакру как-то взять за место ТНТ. Вот, вот так вот. А, подтвердить. Вот. Так. Одно, одна пропала, другая пришла. Кассы истории. Ну, можно всех, конечно, просмотреть, но нафига, как говорится, это надо. Вот, по 150 раз. Это, э, это вот э, привычка, друзья, в Наруто показывать по 150 раз различные сцены. И даже в играх это просто жестокость. По отношению к любителю Наруто, я не знаю. Ну, ты... ну зачем? Ну, я не знаю, я, я не знаю, зачем. Так, побежали дальше. Дальше, аж хрен, знает куда мне теперь надо бежать. Это жестко. Это реально жестко. О, давайте я, кстати, наверх побежим. Может тут что-то поменялось. Точнее появилось или поменялось. Нет, здесь у нас все по-прежнему Теперь, в принципе, мне не обязательно Ходить, не, точнее, подбирать ничего Потому что жемчуг мы нашли, это самое главное Больше нет места Для сои? Ух ты, я много сои нашел чересчур Ну, сейчас я отвечу всем своим друзьям, как всегда Смотрите, друзья, Сакура нам написала Как бы, да, но она вместе со мной Я типа, взял с собой А, все, это последнее сообщение То есть я отвечать и не могу вот так вот. Неужто. Неужто больше не слать не будет мне сообщения, господи, это, это потрясающе. Это реально потрясающе. Так. Мне кажется, что я их как-то разозлил. Что они больше не хотят со мной общаться. Потому что я на, на бум отвечал, реально. Вот так офигенно, вот мне нравится такая система сообщений. конечно, приятно. Я знаю, что в этом в третьей части шторма, там, да, такое... Нет, там не, не будет вроде переписки с друзьями, насколько я помню. Но там будут задания какие-то такие приходить. Там немножко по-другому будут. Так, легендарный куна я получу, друзья, от этого чувака с куклами. Но я нашел не всех еще кукол, да? Чувак удивился, когда я ну, отдал много этих кукол. Вот. В магазине, также, друзья, в списке в листе заказов мне меня доступна стала разрушительная бомбочка и даже разрушительная бумажная бомба. Много чего тут стало доступно, но, к сожалению, к сожалению, не все до конца, как вы видите. Вот, теперь я могу получить... Э, точнее, взять бомбочку вместе с печатью. О, здесь тоже доступно. Чебесилие. Потому что я много чего понаходил. Свиток замены. Хм. Доступен. Друзья, смотрите, я прикупил что-то новенькое. А это новенькое, опа, подождите, с попе Канахамару стоит. А сейчас э, я вам покажу, что он. ладно. Давайте сначала пообщаемся к Канахамару, что он у нас спросит. О, боже, прятки опять! Не ожидал, я, что снова будут прятки О, Сколько же можно этими пятками добивать? Это жестко. А, вот он стоит. Я нашел, как нифига делать. А стоп-эквеста а не завершен еще. Может быть и друзей его надо найти где-то. Интересно. Вот, смотрите, друзья. Сай стоит с заданием. Ну-ка, пока что Канахамару квест я не завершил. Куда подевался сай? Может не пройти сюда надо. Да нет. Это как бы странно так здесь у нас все куплено А куда тогда надо интересно О, друзья цунада стоит с Ямато. прикольно второй раз мы встречаем цунада на просторах улиц канохи и снова да, барбекю у нас будет друзья снова мы покушаем прикольно это вот посередине блюда какое то стоит я не могу ну такое на вид аппетитное боже я не могу я хочу сожрать его а, это не блюдо, это... Что это? Это... вот это... the fuck? Это костер в деревянном столе? А -а -а, ну типа как мангал. Что? Что? Я вообще не понимаю. Да, это жестко. Это жестко. Прекрасно, говяжью вырезку получил. Так. Да, я хотел сейчас упомянуть вам кое-что, друзья, но нужно мне добежать до конца деревни, проверить кое-что. О, в этих теперь чуков задания нету. Странно. А, вот стоит шина, смотрите, что там тут. Что ты стоишь, то шина? О, Канахамару нашелся. Миссис Сайм, да? То есть это, наверное, какая-то завязка такая специальная. Квест зарешен. Да, да, да, да, да. То есть Сай нам помогал найти, получается, Канахамару. Вот. И потом Шина его помог найти. Как, как, как бы вот так что-то, что ли, это было. Блин, это просто трэш, туда-сюда бегать, просто реально, такой трэшак. Ну, сейчас я пробегу уже до конца, до конца, до конца. О, what the fuck, теперь, А-ха-ха! теперь же с вами нужно пожрать, не дай посидеть. Вы издеваетесь? Со всеми подряд надо? О, да. В просаске общались они, видно. Да. Ну, растянули, растянули, конечно, друзья, растянули. Яйцо с энергией! <гиба> ну инез, звука шину, поддержку нам добавился, добавились. И новые письма пришли. Так. Да. Пока что ничего и ни, ни, никого нет. Кстати, смотрите, Эбису стоит здесь. С Канахамару. Странно. Опять? О как. Или точнее снова. Так, этому чуваку что-то мы можем отдать или не, или не можем. Нам просто подсказывает что-то. Так, я хотел сказать, друзья, что что что что. Так, почту Давайте сейчас посмотрим. А, только от Тентен. Отчет. Какой-то отправили Тентен. Интересно. И все. А почему у нас два письма было? Может быть, может быть, два письма от Тентен так сразу. снаряжение друзья. Я купил непосредственно в магазине свиток перемещения. Оказывается, его можно использовать. То есть перемещение куда-либо куда переместиться. И это потрясающе круто. Я куда угодно могу. Я останавливался. На мосту вроде бы, да? Давайте попробуем. Вот это я понимаю, вот это круть. Давно было бы так, пора бы сделать, но этот список перемещения. Стал доступен только вот в конце игры Потому что я несколько раз забегал в этот магазин А я купил его, друзья, в том кунай-магазине Ну, так оно называется, кунай, в Канохе Вот Ну, конечно, это печаль Так, друзья, я пришел почти до убежища Чемару И тут я вижу снова двух фейков Плюс две куклы Так Там у нас, наверное, будет тупик просто. А, не, смотрите, здесь есть. Что пособирать даже? Блин, а в том убежище предыдущем, наверное, тоже можно было походить, пособирать свитки. А, наверное, я так, понимаю, я так представляю себе. Так, здесь ничего. Так, друзья, я здесь нашел целых 5 плюс еще свитков. То есть всего 6 их. В принципе, неплохо. Ага, здесь еще тоже, наверное, есть свитки. Во втором так сказать, помещении. Здесь я нашел 5, друзья. Свитков. О, на этой арене мы еще не гуляли с вами. О, паньки! Гляньте, вы только на это. Сразу три куклы. Ух ты, я сюда могу добраться. Или, Или не могу. Э -э, вот что! А зачем тут тогда эти кувшины стоят? Чего? это что еще за чушь такая кувшины стоят я взять их не могу опустошить точнее что это за бред так это реально бред какой-то Ну ладно не как не могу прям такие эти железные друзья ворота как внутри наруто в который в первом 9 хвостый ух ты как глаза-то горят а это, св это свеча вообще офигеть А я даже не видел, что свечи, свечи тут такие поставлены в глаза. Прикольно. Рачимару постоянно зажигает эти свечи друзья перед сном ночью. Так против трех кукол, да? Как бы я хотел, чтобы они были последними, конечно. Так, я сразился, друзья, ну и теперь можно, в принципе, попробовать еще раз переместиться. Блин, я не так делаю Д Тут двумя путями это можно сделать Либо через снаряжение, либо через карту мира Так э Только деревень песка осталось Ну, давайте, наверное, я перемещусь В лес движение и по, по этой дорожке Влево пойду Да Вот так вот, удобно и просто Стопа. а что это такое? Тут? Это, это... цветок А, цветы ты мой я чуть не разобрал. Понятно. Ну, все, друзья. Последняя дорожка у нас осталась. Слава тебе боже! Мы прошли. про Пробежали всю карту эту. На самом деле это, блин, было реально муторно. Насколько я. Ты предчувствую... Ого! Фига себе, птичка! Ну, сто процентов я его не эту, эту огромную, этого огромного этого огромного поймать не смогу. Видите, поворачивается зараза. Это целый орел какой-то огромный. Блин, печалька. Я не умел идти, я не знаю, что до этого надо сделать. Это хреново, что я не знаю. Не знаю, может, как-то покормить чем-то. Это глупо, конечно. Да фиг его знает. В Наруто все что угодно может быть. В Ютубе, друзья, нету никаких подсказок, как поймать этих птиц. Но. Прочитал я гайд. Один тип написал, что якобы надо наклонить триггер. Ну, как еще не триггер, а правильно, ну. Короче, камеру. Вот. Как бы в сторону птицы. Ну, как бы она в стороне, птицы, все окей. И вот сделать это сзади нее на некотором расстоянии. И потом после этого Наруто почему-то должен пойти прямо. Но он не идет нифига прямо. Точнее, не прямо, а, а тихо подойдет к ней сам. Но, как мы видим, Наруто этого не, не хочет мне делать. Вот он прям четко стоит. Что надо сделать, я тут не знаю. Вот у нас стоп сейчас обернется. Я уж пробовал это. М Не знаю, друзья, я все кнопки перенажимал. Видите. Как бы я этого не хотел, он не ловит их. Я не знаю. Я даже другой режим на своем геймпаде попробовал. Э, Приключение кнопок. Э, ну, кнопками. Но все равно не работает. Это странно. Это очень странно. Ой, ладно. Наверное, с этими птицами придется подождать, точнее, ну, не то, что подождать, а, короче, никак я не смогу их, наверное, пройти просто, вот это я хотел сказать, да, пройти почту, и снова Тентен написала, какой-то отчёт требуется, ну окей. То есть, по большому счету, здесь три деревни, с которыми мы можем взаимодействовать. Две из которых полностью, можно сказать, такие играбельные. Ну, деревень дождя, там, понятное дело, особо ничего не поделаешь. Вот. Здесь, опять же, мы видим этого чувака с каким-то списком. Вот. Две — это Каноха непосредственно и деревня песка. Но деревня песка, само собой, меньше всяких взаимодействий, потому что она чужая деревня. Наруто. О, Гай тут стоит. А что он тут делает? Зовет покушать. С какаши? Неожиданно. деревни песка. Прикольно. Песочный стол. Или каменный какой он. Что это? Что это за дичь? что он делает? Блядь, что это за дичь, а? Реально. Такие анимации с ним смешные. Так. <свят> <свят> У народа опять голова кругом. Я получил за это орех. Целый орешище. Давайте забежим. Посмотрим. Так. Могу что-то новенькое приобрести в списке. О, смотрите, я понаходил. всяких ингредиентов. То есть грибы нужны. А ры рыба, да? Что тут еще? А, Лисус энергии, вараби какой-то. Ну, в принципе, неплохо так понаходил, да. Так. Опа, задание. Его нужно куда-то отвести. Чувак, ты что, че... что ты танцуешь? Опа, ты Мари, Канкуро, здорово были. Он пять драк, короче, ну, ясно. Понятно. Это это созывало, друзья. Ой, бред. Так, вот и все. Еще больше, что ли, будет один или нет? Да, все. Это хорошо. Конкура сердечко получил от нас. Есть зачем мэр Конкур? Что у этого чувака за коробок, блин, на спине интересно огромный? И обратно в деревню. Зачем мы только из нее выходили? Это непонятно. Ну для того, чтобы подраться. Ой. Курица тут две, лазит туда-сюда. Так, давайте забежим сюда. Опа. Тоже э, у этого чувака птицы, да? М -м -м. Хм. Так, обойти я его никак не могу. Ну ладно. как мне нравится, как она смеется, прикольно вообще. Конкур, кстати, стоит. А, а справочник Шиноби, да. Давайте дадим. Ну, справочники. Также нужно Гару встретить нам и Тамари. Так, с все. Кстати, странно, у него какие-то свитки сзади. У него не это было на спине... Кукла вроде, насколько я помню, была. Замотанная такая. Так. без заказов... А, ну это, в принципе, в Канохе. В магазине Кунай там. О, мощный куда-нибудь молния, смотрите, появился. Хотя мне нафиг не нужен, наверное. Его даже покупать не стану. Хотя нет, я его куплю все-таки, я хочу купить. Так, ну и остался Гара, друзья. А точнее, туда, куда мы идем. Там Гара у нас находится. Дом Казыкаги. Отлично. Если Тамарка наша, букет ей Тамарки. 5 лоббукетов. Это вздохи странные. Это песочные, друзья. Это Мари. Так, ну и... это сказать, джарай остался, блин, что-то глюканул. гора остался, друзья. Здравствуй. Гарчик. Ну вот и все, друзья. Со всеми друзьями у нас любовь и симпатия. Вот так вот Наруто э, силой справочников, Шиноби и цветов стал букетов цветов, стал любимчиком всех Шиноби. Как-то так. Так, ну а теперь что? Теперь что? В принципе, можно смело, наверное, перемещаться в Каноху. Карта мира. Так, посмотрим. Список друзей. Уровень дружбы. Максимальный со всеми. Да, детка. Крутяк. Всего 18 друзей в этой части у Наруто. Вот. Так, карта мира. Ну и что? Осталось... Это же, та же каноха. Перемещаемся каноха. Как мне нравится, как он быстро перемещается, вообще идеально просто. Мне кажется, что в третьей части там как-то подольше это было. Ну давайте пробежимся по канохе, в принципе, что? О, задание новое, да? Вот эти части, я там сколько помню, там был прям прогресс. Это было понятно, сколько мы чего выполнили. А здесь ничего не понятно. А, опять драка, да? Искимосей раз. Цю Гай. Ямато, нифига себе! Да и шо, охренели, что ли? Ну, это переборы, и это не продоподобно вообще. Чушь какая-то. Да. Ну, Наруто Узумаки, друзья, как всегда, победил. Конечно, это нереальный был бой. Само собой. Так, Такое в реальности бы не, не произошло. Я в виду на простора самой деревни, что какой-то левый тип позвал бы саму Хакаго и подраться с Наруто такой бред. Так, да-да-да-да-да. -мо, разговаривали уже. Как там девушка, там девочка. Кстати, Анка сидит, друзья. Здесь постоянно что-то там пишет. Какие-то заметки свои. Вообще она как красивая, но она какая-то долбанутая, извините, за выражение. Ну правда. Вот. Как она разговаривает, как она мыслит, ну, блин, какая-то она странная. Но красивая. Так, что здесь еще у нас? Интересного такого осталось. На чем можно будет заключить, так сказать, игру. Прохождение. Емато. Ну ну это чувак, кстати, конечно, он просит 48 чего-то. Я не могу понять, что он просит ниндзятуз. А, друзья, э, кажется, здесь написано, ну и по логике э, вот вещей, так понимаю, нам нужно использовать 48 аж было предметов. В игре для, ну, то есть бента там всякие есть, вот это все остальное, поэтому это задание потом будет выполнено. Так, с тобой что? Не, не все, не все еще куклы, да господи боже мой. Это жестко. Сколько же надо? Я все вроде бы оббегал уже, все места. Везде побывал, где только можно. Ой. Конечно, чушь так здесь пусто 3 а здесь еще куклы а? или я даже не знаю кто остался это странно опять письмо какая-то птица улетит блин так Ого! Гр! тен злится! Давайте другу отправим и письмо. Два ответ точнее. Канкура написал. Ну реально, как такая же система писем, как в этом BDAH4. Точно такая же. Там скопировано, слизано. Так. Ну, в принципе, все, я думаю. Бегать, искать. Какие-то эти места. Точнее, эти кукол, э, я думаю, смысла особо нету. Вот На этом, наверное, друзья, будем завершать игру мы. Вот. Конечно, остались кое-какие э, неразгаданные, так сказать, тайны э, игры Наруто. Вот, например, где эти куклы, например, долбаны находятся. Вот, и все остальное. Всякие мини-задания там. И так далее. Также остались четыре неразгаданных персонажа. Кто это, конечно, вопрос риторический. Ну, наверное, они трываются с помощью там, когда я буду. нашел бы, точнее, точнее, поймал всех этих птиц, там, другие какие-то квесты, возможные. Не знаю. Так, друзья, это реально круто. Это крутяк нереальный крутяк, конечно, необычно, да. Это супер персонажи. Наконец я врубил вебку снова, да. Я смотрю в на что это офигенный персонажи. Во-первых, здесь у нас посередине будет находиться еще один облик Саски. Ну, это можно сказать фиг с ним, да, ничего особенного. Посередине внизу у нас будет находиться восьмихвостый, то есть. Бонусом, да, интересно Слева будет находиться э -э Минато его, его вроде так зовут, да? Это отец Наруто Ну и справа У нас будет скин Хакага Наруто Ее, кстати, он будет офигенным Он будет необычным э -э Ну, короче, тут тяжело, конечно, показать Не знаю, вы, наверное, не увидите Вот, вот, вот такой он, смотрите вот прикольно, да? Вот так вот, да. в какой-то шляпе третьего хакага не, необычно вот ну не, неплохие такие бонусы да неплохие вполне так сказать неплохие вполне круто круто друзья что ж в принципе вот мы и прошли кое-как наруто ультимейт Наруто Шипуден Ультимейт Ниндзя Шторм 2. Как вам вообще сама игра? Пишите свои комменты, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот. С вами на связи был я, парниша, и канал Игровая Истина. Увидимся в третьей части. Возможно. Может быть, если я буду проходить, конечно. Вот. Но четвертую я точно буду проходить. Четвертая. Ах. И мне реально захотелось ее еще раз пройти. Я же вам говорил, что я уже ее проходил. Но она потрясающая. Вот также будет часть революция, революшен. Но она классная по, гейм... по боевке, просто потрясная. Но по сюжету там, ну сюжет там никакущий, реально никакущий. Вот так только с друзьями поиграть. Хорошая игра, в принципе, там воинадываем. Вот и все. Как-то так, друзья, как-то так. Вот, надеюсь, вам также более-менее игра понравилась, как и мне. Э -э увидимся, до новых встреч. Вот. Колокольчики включайте. И всем... Than I ever Dumber than the precedent, faster than the Rari Yeah, I'm falling like I never spent money on the Tito, low up like Sufo Tryna get a short track <laughs>